Итак, друзья, всем привет, я на легком старте, первый раз был в приложении Stepn, пробую делать шаги и посмотрю, в этом видео расскажу, сколько монет получилось заработать и какая окупаемость по той стоимости, которую я брал кроссовки. Кто не видел предыдущее видео, по чем я брал, как создать кошелек, как сделать регистрацию, как получить код активации и что такое вообще Stepn, обязательно посмотрите видео, ссылочка будет под этим видео в описании. Ну что, друзья, видим перед собой приложение. Нажимаем вот на человечка и видим, у нас появляется кнопочка старт. Очень важный момент, если у вас один кроссовок, у вас есть два вида энергии. Пол энергии добавляется каждые 6 часов. Видите, идет отчет, что осталось там 6 часов. Я подождал, пока собралась полностью энергия, то есть 2 энергии. И я хочу за один раз максимум пройти, сколько это времени получится, использовать всю энергию и максимально заработать. Все, я пришел в парк, рядом с гавкают, не знаю, шумно вам или не шумно, дощик еще и пошел на славу. Ну, в общем, для первого раса все удачно сложилось. Нажимаем старт, здесь что-то там подписываем, АСН, согласны. Обязательно нужно, чтобы у вас работал хорошо GPS, чтобы это было особенности там, какая-то открытая местность, ну, либо хорошо доставал именно интернет Который мобильный, да, не Wi-Fi, а именно мобильный интернет. Так, здесь соглашаюсь, что чтобы использовать мою геопозицию, я нажимаю «При использовании». Приложение Steppen запрашивает доступ к данным движениям фитнеса. Тоже нажимаем «Ок». Итак, у меня кроссовочки Jogger. Подписали все, что нам нужно. И нажимаем «Старт». Нажимаем Next. И еще раз, next и start. Итак, ребят, что нам нужно? Мне нужно идти в режиме скорости от 4 до 10 км в час, как вы видите. На самом деле это, ну, я бы не сказал, даже быстрая ходьба, а вполне обычная. Вот сейчас я иду 5 км, и видите... Я попадаю по шкале на таком спидометре. В зеленой шкале, именно если я в него попадаю, то я токены зарабатываю. Если я иду меньше, чем 4 км в час, или больше, чем 10 км в час там бегу, то мне токены начисляться не будут. Это очень важно. Ну и вы видите, пошло движение, токены плюсуется. 0.95 уже что-то там нападало. 110, 110 метров всего лишь прошел. Ну и как закончу свою ходьбу, я сразу же... Включусь. Итак, ребят, э, закончилась у меня энергия, э, прошел я километр, ну там даже чуть меньше, чуть меньше ходьбы, чем 10 минут. И да, все-таки сразу показалось, что ходить нужно не так уж и быстро, на самом деле надо чуть более умеренный темп, чем обычный. Э, в общем, можно сказать, э, и не супер быстро, но в таком там 5, чуть быстрым вам будет хватать, чтобы на раннерах уже зарабатывать. Смотрите, у меня получилось 8 монет. Сразу давайте посчитаем, я купил по 44 доллара 7 салам, взял этот кроссовок, потратил 308 долларов, сейчас токен GST 1.38, я умножаю получается на 8 монеток, это получается 11 долларов, я находил только что за 10 минут, и если умножить на 30, грубо говоря, за месяц у нас показывает окупаемость, даже чуть больше. Но подождите, здесь же момент есть, нам нужно на восстановление что-то кроссовка забирать. Давайте глянем, сколько уйдет токенов. Так, получается вышли в главное меню, теперь нам нужно ждать 24 часа, чтобы опять энергия возобновилась и начать заново ходить и зарабатывать. Так, как же нам теперь восстановить да, этот кроссовочек? Нажимаем на него сюда. Нажимаем на ключики. И мы видим, что из 100% энергии у нас потеряно 5%. Вернее, не энергии, а поломались мы на 5%. Да? То есть, не знаю, рассанит это как хотите. Там устали, кроссовки порвались или чего-то. Износостойкость да, произошла. Вот, давайте 100% добьем. И получается, чтобы процентов у нас обратно было, нам нужно потратить 1,8. GST, Нажимаем Confirm И у меня получается на счету осталось 6.26 токенов GST Давайте теперь проверим доходность, если мы будем постоянно обновлять нашу э, Вернее восстанавливать наши кроссовки, да? 6.26 по-моему, да? Умножить на доллар, $.38 Курс GST но вы же понимаете, курс может быть и меньше, и может восстановиться там, к 3-4 долларам. То есть, если у вас абсолютно закинуты были свободные деньги, вы можете подождать, когда курс отрастет, и продавать уже по курсу 2 доллара, 3 доллара, если они будет. И доходность у вас в разы возрастет, и вы окупитесь в разы быстрее. Ну, мы считаем, как есть, да? Давайте умножим на 40 дней. Получается 345. Ну, вот, грубо говоря, месяц где-то и 5 дней, и вы выйдете в ноль в долларовом эквиваленте. Ну и все, задача у меня сейчас, когда я зашел на максимальном э, проливе, да, э, ну, зашел я, естественно, сюда, и вам рекомендую, если хотите, начинать там бегать, только на свободные деньги, там, 2, максимум максимум 3% от капитала, купили кроссовки на салане или на БНБ, на салане дешевле сейчас практически в 2 раза, но на БНБ э, окупаемость э, чуть получше. Но я думаю, все равно они, эти сети сравняются, и будет там доходность и окупаемость, я думаю, будет одинаково. Ну и моя задача, если проект Steppen вернется к той жизни, которую он жил буквально еще там полмесяца назад, и, например, салановские кросы будут не 7, что я там купил, да, минимальная цена, а будет, например, цена там по 10, 12 Салан, то моя задача будет продать кросс, подороже получить больше салан, но я их буду продавать только тогда, если салана вернется, например, к 100-150 долларам, а не так, как сейчас 40. И наоборот, если биткоин сейчас рухнет еще ниже, там 25-20, салана уйдет там в район 20 долларов, там 25, я наоборот еще куплю два кросса, потому что я уверен, что цена кроссов будет уже не 7 салана, там может 2 саланы, может 3. Куплю еще два кросса, это будет последний мой такой риск, усреднение, чтобы потом продать подороже. Вот такая стратегия, в принципе, я под нее и заходил. Какие у вас стратегии, пользуетесь ли вы степном или нет? Опять же таки, напишите в комментариях, мне очень будет интересно почитать. Ну а в следующих видео попробуем разобрать, как просчитать, как лучше прокачивать кроссовки. Калькулятор возьмем определенный, который есть, имеется.